Следующую задачу, которую мы разберем, это кораллы с чемпионата СНГ 2017 года. Задача хороша тем, что полностью решается логично, без каких-либо переборов. Первым делом мы оценим размер сетки. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сетка квадратная размером 10 на 10 И обратим внимание на большие. Числа, стоящие в рядах, скажем, 2, 2, 4, в сумме дают 8 и 2 промежутка между числами, цифрами еще дают 2 клетки. То есть весь ряд заполняется, соответственно, 2 кра... по краям можно нарисовать. И четвертая клеточка тоже не может быть пустой, иначе рядом образуется 3 заполненных, а у нас таких вариантов нет. Также четвертая отсюда. Аналогично две четверки довольно велики. В сумме идут 8, между ними 9 клетка. То есть одна клетка по краям остается пустой. Мы не можем гарантировать ее заполнение. А по 3 клетки остаются заполнены. И еще одно рассуждение, не самое, может быть, значимое, но стоит отметить, что на пересечении рядов с одними единичками Ничего стоять не может. Иначе это будет просто обособленный остров. Он никуда не может выйти. значит здесь минусы. Эту единичку стоит окружить. И здесь, в нижнем ряду, тоже минус. Дальше каких-либо очевидных ходов не видно. Но стоит рассмотреть два соседних ряда, в которых стоят большие пятерки. Общая длина ряда 10 клеточек. Значит, эти пятерки как минимум касаются углами, но это не, не может быть. Они не могут касаться углами. Они должны нахлестываться. И нахлестываться ровно в одном ряду. Поскольку если они пересекаются двумя клетками, то уже образуются Квадрат 2 на 2 Соответственно, в одном из средних рядов, либо в пятом, раз, два, три, четыре, пять, либо в этом ряду, либо в соседнем, они встречаются. Но в этом ряду стоят только единички. Пятерки встретиться не могут. Значит, они встречаются в этом ряду. Эта клетка принадлежит левой пятерки, а соседняя правой, соответственно. Мы не знаем, как они в нем располагаются пока. Может быть, здесь вверх. А здесь низ Или наоборот, здесь вниз, а здесь вверх. Но то, что они именно в этом ряду встрекачаются, это точно так. У нас образовалась четверка. Ну, и целиком заполнение ряда. Соответственно, данная тройка у нас также уже реализуется. Остальной ряд пустой. И эти клетки пусты. Поскольку у нас нет озер внутренних. Эта клетка пуста, потому что она находится на пересечении рядов с единичками. Следующее рассуждение таково. В данном ряду 4 единички. Одна у нас стоит. Одна может быть здесь. И в каждой паре из этих клеток может быть только одна единичка. Они же не соседние. Значит, данная клетка обязательно занята. И эти две клетки пустые, чтобы не образовывалось замкнутых озер. Не замкнутых, и ограниченных. В данном ряду... Двоечка не может быть здесь, здесь может быть только единичка. Значит, две двойки располагаются здесь. Раз-два пусто, раз-два. Эта клетка точно занята второй двойкой. И здесь может быть ровно две двойки, не больше. Единичка сюда уже не влезет. Значит, единичка находится здесь. И чтобы она с кем-то соединилась, то она относится именно к тройке и выходит сюда дальше. Теперь мы в данном ряду Можем продолжить нижнюю единичку, как минимум, чтобы она стала двойкой, но она сразу становится пятеркой. Мы ее ограничиваем сверху, вычеркиваем. В данном ряду продолжаем эту клеточку до выхода. Вниз мы продолжить не можем до двойки, поскольку опять образуется озеро. Значит, здесь пусто. Да, и поскольку у нас единичка уже реализована, как и здесь, то это точно двойка. Она пуста. Убираем квадрат 2 на 2. Эти тоже углами не могут касаться. И теперь замечаем, что эта двойка внизу не помещается, только сверху. Значит, она занимает средний ряд. И эта двойка также занимает среднюю клеточку. То есть у нас уже реализована тройка в этом ряду. А эти двойки идут шаг на порядке. Вверх, вниз, вверх или наоборот. Данная фигура имеет только два выхода, снизу и в этом ряду. Но снизу она выйти дальше не может, поскольку только три клетки они закончатся вот здесь. Значит, выход через середину у нас образовалось заполнение всего ряда. Три единички в данном ряду. Каждый заполняет по паре клеток соседних. Но в данной клетке единичка не может стоять. Она будет касаться по диагонали других клеток. Но не может быть с ними продолжена, Значит, данная клетка пустая. Единичка находится здесь. И мы поймали четверку. Значит, четверка раз, два, три, четыре. Вот она целиком нарисована. Мы ее окружаем. Выбираем диагональные касания. Убираем квадрат 2 на 2. И соседняя четверка точно расположена с верхней части. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо, эта тройка не дотянется до данной клетки. 1, четыре точно занимать верхнюю клеточку и теперь две вот этих соседние клеточки ограничивают соседнюю пятерку пятерку в соседнем ряду она не может начинаться сверху поскольку в этом месте образуется квадрат значит она... Начинается хотя бы отсюда. Раз, два, три, четыре, пять. Эту клетку, даже если мы снизу пойдем, мы точно нанимаем, и мы выяснили, что данная пятерка лежит внизу. Значит, соседняя лежит сверху. Раз, два, два, три, четыре, пять. Пусто, пусто. Один, пять уже реализовано, вычеркиваю. Тут три единички. Единственным образом размещаются так. Значит, нижний ряд заполняется. И эта клетка должна выйти сюда. Пятерка уже реализована. Две единички реализованы. Вычеркиваем. Четверки вычеркиваем. Четыре единички вычеркиваем. Вычеркиваем, вычеркиваем. Троечка также реализовалась. 1,5 уже есть. 1,4 теперь тоже есть. 1, 1, 3. Тройка единственным образом сюда продолжается. Единичку мы ограничим. Двойка. Эти двойки рисуются однозначно. Единственное место для данной тройки. Ну, задача решена.